Дорогие друзья, приветствую вас! С вами канал 3 d craft и это первое видео рубрики материаловедения. В этой рубрике мы поговорим о свойствах материалов и о процессах, происходящих внутри самих деталей. Здесь рассказывается подробная и очень важная информация, взятая из отрасли машиностроения. Это видео затронет 3D-печать и процессы, происходящие внутри самой детали. И далее, уже с более глубоким пониманием, вам станет легче принять превентивные меры, которые приведут к более качественной и менее проблематичной печати, какой бы пластик вы ни использовали. Итак, мы поговорим об усадке, кораблении, ликвации и вытекающим из них негативным факторам. Но сразу хочется отметить, что материаловедение в 3D-печати – это лишь малая доля от общего курса материаловедения. Итак, сначала начнем с усадки. Усадка – это свойство материала уменьшаться в объемных и линейных размерах при затвердевании. Величина усадки выражается в процентах и зависит от химического состава материала и температуры плавления. Усадка у разных типов пластмасс разная. Именно для 3D-печати она ярко выражена в виде трещин и поднятия краев детали. Почему это происходит именно так, давайте детально разберем. Представим себе сферу. И если в сфере произойдет процесс усадки, то материал на периферии, уменьшаясь, устремится к центру, а материал, находящийся в центре, останется практически на месте. А теперь представим, что деталь приклеена к столу и печатается. Из-за того, что на периферии детали происходит наибольшее движение материала при усадке, края при ненадежном прилипании, то есть низкой адгезии, медленно поднимутся и, уменьшаясь в объеме, будут стремиться к центру детали. Эта усадка возникает из-за внутренних напряжений первого рода. Еще она называется зональным внутренним напряжением. О внутренних напряжениях поговорим в отдельном видео. Также стоит отметить, усадка происходит преимущественно с первыми слоями деталей, потому что в этой зоне происходит постоянный нагрев стола и, соответственно, постоянная разница в температуре между первыми и последующими слоями. В зоне экструдера немного другая ситуация. Там происходит плавление пластика, его выдавливание и последующее остывание, без постоянного подогрева каждого отпечатанного слоя, как в зоне слоев, контактирующих со столом. Конечно же, сразу хочется понять, как можно минимизировать усадку. Но перед ответом на этот вопрос, сначала хочется в виде примера затронуть другой технологический процесс – литье полимеров под давлением. Итак, при литье две пресс-формы смыкаются, создавая контур будущей детали. Затем пластик за короткое время заполняет форму, после чего деталь с одинаковой температурой по всему контуру начинает остывать. И здесь стоит отметить, что литье под давлением дает возможность компенсации усадки самим давлением, то есть впрыском дополнительного пластика в момент, пока две пресс-формы соединены. И что немаловажно, деталь остывает медленно и равномерно по всей ее поверхности, без каких-либо дополнительных операций по принудительному охлаждению как наподобие обдува сопла при 3D-печати. Хоть функция обдува и несет в себе другую цель, но при этом же вносит свой негативный вклад в виде появления локальных внутренних напряжений и последующей усадки, но об этом чуть позже. Итак, литье полимеров под давлением демонстрирует оптимальные условия технологического процесса для минимизации такого нежелательного эффекта, как усадка. Теперь перейдем уже к технологическому процессу 3D-печати. И здесь из-за самой специфики послойного наплавления деталей возникает проблема, от которой в некоторых случаях никак не получится избавиться. Это неизбежная неравномерность температуры внутри самой детали в процессе изготовления. Представим себе большую деталь, уже частично напечатанную, и ситуация с температурой внутри самой детали следующая. Первые слои имеют температуру, близкую к температуре стеклования. Примерно в диапазоне от 40 до 120 градусов в зависимости от пластика. Самые верхние слои имеют температуру близкую к температуре экструдера. Примерно от 180 до 260 градусов. А температура в середине детали гораздо ниже. Основной объем детали имеет температуру близкую к температуре среды нагреваемой вокруг самой детали. Эта температура зависит от кинематики и конструкции самого принтера. Как кинематика и конструкция принтера влияют на прогрев воздуха вокруг детали, об этом будет отдельное видео. Так вот, это стандартные условия, при которых происходит печать. Но именно эти условия способствуют усадке, которая выражена в виде поднятия краев. И получается, что усадка как раз и появляется из-за невозможности изготовить изделия в условиях сохранения температуры одинаковой по всему объему. В итоге, первый негативный фактор это поднятие краев детали. И вывод здесь следующий. Требуется минимизировать разницу в температуре по всему объему изделия. Поэтому рекомендуется держать принтер в отапливаемом помещении. Также если у вас принтер открытого типа, рекомендуется сделать для него термобокс или еще как называют термошкаф. Оградив рабочий объем в закрытом пространстве, чтобы среда вокруг детали хорошо прогревалась за счет нагрева стола. Пространство термобокса рекомендуется сделать по возможности минимальным, чтобы стол смог разогреть среду вокруг детали до более высокой температуры. Если же вы изготовите большой термобокс, то столу придется прогревать больше объем и температура прогреваемой среды вокруг детали будет ниже. Также большое внимание стоит уделить высокой адгезии детали к рабочей поверхности. Чтобы края не подымались, внутреннее напряжение в виде усадки не должно преодолевать силы адгезии. Поэтому подберите оптимальный вариант приклеивания деталей к столу во время печати. Это может быть какой-либо клей или специальная поверхность. И при этом не забудьте правильно выставить температуру стола, чтобы температура именно поверхности стола соответствовала рекомендациям производителя. Можно также поставить пару дополнительных контуров по периметру детали, чтобы увеличить площадь прилипания по краям. Также можно посоветовать печать на подложке. Кстати, про нее будет отдельное видео, так как здесь не получится быть кратким. Итак, мы с вами разобрали, как из-за усадки поднимаются края детали. А сейчас мы разберем, как усадка связана с трещинами при печати. Кстати, это ярко выражено в пластиках бюджетных производителей при включении обдува сопла плюс низкой степени спекания слоев самого пластика. В зоне печати происходит следующее. Расплавленный пластик выдавливается и быстро охлаждается дополнительным обдувом сопла, но из-за того, что деталь имеет из-за обдува еще большую разницу температур в разных областях детали, это приводит уже к локальным внутренним напряжениям, которые пытаются изменить форму детали. И если при этом у пластика низкая степень спекания слоев, то может наступить момент, когда внутренние напряжения в виде локальной усадки преодолеют силу, с которой слои между собой спеклись, и произойдет разрыв. А из-за того, что параметры печати на протяжении всего процесса изготовления деталей одинаковы, образование трещин может происходить по всему объему. Об этом также знают и производители пластика, и они стараются уделить этому фактору внимание, изменяя химический состав так, чтобы увеличить спекание слоев и уменьшить процент усадки. Итак, трещины между слоями – это второй негативный фактор усадки. И вывод здесь следующий. Рекомендуется не скупиться и не покупать очень дешевый пластик, но с негативными отзывами, чтобы в дальнейшем не иметь непредсказуемых последствий. Если же вы работаете с незнакомым пластиком, тогда проследите, как пластик ведет себя с включенным и выключенным обдувом сопла. И решите самостоятельно, стоит ли включить обдув, либо его лучше выключить. Следующий фактор – это корабление. Этот фактор является редким, но все же стоит упоминания. Корабление – это изменение формы и размеров деталей под влиянием внутренних напряжений, возникающих при охлаждении. Корабление отличается от усадки тем, что при усадке изменяется геометрия детали, устремляясь уменьшиться от периферии к центру, а при кораблении изменяется геометрия детали в любом направлении. Например, деталь может скрутить. Корабление примечательно тем, что оно тем более выражено, чем сложнее конфигурация деталей, и чем интенсивнее в детали происходит охлаждение отдельных ее частей. Корабление наблюдается также при чрезмерно высоком нагреве как стола, так и экструдера, а также при высокой скорости охлаждения все детали после завершения. Порекомендовать здесь можно следующее. Если у пластика высокая температура стеклования, то после завершения печати не снимайте сразу деталь с принтера, а немного подождите, дав ей постепенно остыть пока она будет находиться в разогретой среде внутри принтера. Кстати, корабление трудно устранить в длинных и тонких изделиях. Поэтому, если у вас есть возможность, также рекомендуется добавлять дополнительные ребра жесткости в тонкостенных областях. Также стоит акцентировать внимание на том, что все вышеперечисленные эффекты могут появляться в изделии как отдельно, так и в комплексе. И немаловажно, что последующие слои печати из-за негативных эффектов в начале препятствует правильному наплавлению последующих слоев, что еще сильнее искажает геометрию детали. Перед тем, как переходить к ликвации, хочется подытожить еще раз с усадкой и кораблением. И еще раз проговорить нужную цепочку процесса внутри детали для удовлетворительной печати. Итак, адгезия будущей детали со столом должна быть высокой, чтобы не произошло отлипание при сильной усадке, происходящей из-за внутреннего напряжения внутри детали. Далее спекание слоев должно быть также достаточно высоким, чтобы при высоком локальном внутреннем напряжении не произошло появление трещин. И в конце, после печати, нужно, чтобы деталь остывала максимально равномерно по всему объему, чтобы ее не покоробило. Последнее в этом видео и самое незаметное свойство материала при печати – это ликвация. Ликвация – это неоднородность по химическому составу в детали, образуемая в процессе кристаллизации. Химическая неоднородность наблюдается при печати крайне дешевыми пластиками, когда производитель не следит за чистотой формулы пластика, смешивает разные типы пластиков, а также добавляет ранее бракованный материал для производства нового. Ликвация не видна невооруженным глазом, так как этот процесс протекает внутри кристаллической решетки и не имеет большого значения при использовании деталей в быту, так как она по большей степени не сильно влияет на прочностные характеристики в 3D-печати. Также стоит отметить, что если рассматривать сумму всех химико-физических факторов, то степень спекания слоев практически всегда будет слабым звеном по сравнению с ликвацией. Поэтому этот термин для вас останется более теоретическим, нежели вы его увидите, так как рассматривается он под микроскопом на срезе детали. Спасибо за внимание! С вами был канал 3D Craft. Своим опытом в 3D-печати вы можете поделиться в комментариях. Надеюсь, материал был для вас полезным. Желаю вам всего хорошего! И увидимся в следующем видео.